Взгляд изнутри. Дубай. Чудо или мираж? На стадионе для верблюжьих скачек Дубая сегодня утром необычайно тихо. Ведь самые захватывающие события происходят неподалеку отсюда.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 Поначалу мы хотели построить отель на суше. Его высочество сказал, нет, нам нужно что-то эффектное, улучшительное, поднимающееся прямо из моря. Поэтому мы создали собственный остров Бурдж-Аль-Араб, а на нем построили отель. бурдж аляраб что переводится с арабского, как «арабская башня», соединяется с сушей при помощи тщательно охраняемого моста.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 Мактумы впервые приехали в этот крошечный портовый городок более полутора веков назад. Большую часть их правления в Дубае вряд ли было что-то достойное продвижения. Если вернуться в прошлое, то в 50-х годах 20 -го века город кардинально отличался от его сегодняшнего состояния. Это был самый простой город, не имеющий большого значения.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 Некоторые остаются longer some, подольше, некоторые you know, уезжают, whole, но в целом они не должны оставаться здесь бесконечно. Именно так думал Ганс Крауз, архитектор из Канады, когда приехал в начале 90-х годов. Для него это была временная работа. Прошло 16 лет, и он все еще здесь. Я приехал в Леню в 91 -го году. Uh, Сейчас Дубай, uh, не узнать, это совершенно другой город. Когда я еду из своего дома и приезжаю к шоссе Шейха-Заеда, весь горизонт окутан коричневой львы. Это смок. Это смок.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 На конец лета 2007 года она уже превзошла башню CN в Торонто, став самой высокой отдельно стоящей конструкцией в мире. Как главный архитектор, Ганс Краузе отвечает за то, чтобы вся внутренняя отделка была выполнена согласно проекту. Думаю, нам нужно проследить, чтобы здесь был обеспечен нужный класс огнестойкости.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 От одного конца Дубая до другого всего лишь около 65 километров береговой линии. Поэтому была поставлена задача создать дополнительные land, площади на берег, так как вода so — это жизнь. Вначале мы создали вот like такой this. остров. Hey, Выглядит great. здорово. Но нам дали указание. No, нужна земля с максимальной протяженностью береговой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 Площадь участка около 1000 квадратных метров, площадь дома 460 квадратных метров, поэтому дом считается визой. Прошло три года, и цена поднялась до 2-2,5 миллионов долларов. Разве это холодно?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 Sometimes I feel иногда я чувствую alone, себя немного одиноко и думаю о нашей семье в Ванкувере. So, так что мое сердце like, всегда really в Ванкувере, я очень хочу вернуться. Yeah. We Поэтому мы ездим туда really каждое go лето. Я очень хочу вернуться good. насовсем. Yeah. Мое no время нискорь. <laughs> <laughs> <laughs> Для выживания Дубая необходим практически постоянный приток иностранцев.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 Это было очень мудро, но его лучшим подарком авиакомпании было назначение шейха Ахмеда, которому тогда было 25 на пост председателя правления. Мой босс все время говорит мне, ну, если ты просыпаешься утром с позитивными мыслями, то весь день будет позитивным. Он постоянно поощряет наше стремление для вперед. Он всегда говорит, что люди иногда допускают ошибки, и нам нужно учитывать этот Мы всегда риск.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 Как и катание на коньках в Канаде, катание на роликах здесь — сезонное увлечение. Летом so настолько hot, жарко, что заниматься спортом you, можно you только утром, часов шесть. Потому что к семи температура уже поднимается до сорока градусов, а спорте можно забыть. Я здесь полтора года. В первый год было довольно трудно найти Я снимала виллу в великой пляже вместе с четырьмя соседями. И четыре нас три канадки, один француз, one одна guy, девушка из Британии, мы все инженеры. Мы очень хорошо ладим друг с другим, so поэтому решили жить вместе. Мелани работает инженером по устранению компьютерных сбоев тренажерах для пилотирования вертолетов. Часто для этого требуется лично провести испытания. Когда мне нужно проверить систему или исправление, idea, которое я услала, мне приходится летать на нем. Поэтому у меня есть немного практики. Я учусь немного helicopter. летать never. сама. Я никогда не управляла настоящим вертолетом. Может быть, однажды это произойдет. Okay. Тренажеры помогают пилотам готовиться к реальным ситуациям. Но ни один тренажер не может подготовить экспатов к реальностям той пропасти, которая отделяет их от местных жителей.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 So they have we a lot of regulations for us, требования. which is normal. You know, all these strangers coming to your country, so we Нам need a permit for the alcohol. alcohol. Everything, Everything we need company. a letter from our company, they and they mention about our salary for, for the alcohol on your salary, you can more So you get a high salary, can you can get drunk a lot. Но эта страна, где действует закон шариата, это влияет не только на права женщин-мусульманок. Здесь не легко быть женщиной, особенно не замужней. So Поэтому, если like, у меня возникают проблемы с машиной, с банком, я кого-нибудь из коллег, и он помогает they, they мне so моим мужем. So often, в в yeah, арабской like или индийской культуре к женщине DNA другое culture, отношение. С ними трудно разговаривать. Их нечасто увидишь. Их встречаешь в торговом центре. А на улице often. они просто сидят в машине, <laughs> в которой не видно, Otherwise, что street, they're just, they're just car, Нам нужно понимать, что мы like в мусульманской, мусульманской стране. Но so, okay. no, в целом все в порядке. Дома Алию Аль-Шамси нередко можно увидеть в традиционной для Дубая черной туники, которую называют абая. Мы носим то, что большинство женщин, только с черным платком. Мы делаем это ради культурного наследия, This is part of our identity. Это часть нашей идентичности. Um, think, oh, Некоторые считают, что что это плохо. А мне кажется, почему not? бы и you know, нет. Я живу здесь. Culture. Это часть нашей культуры. И показывать традиционную одежду where. местных жителей, we это правильно. Мы хотим сохранить нашу культуру, но мы, конечно, не можем жить в точности, как наши предки, потому что все изменилось. Алия выбирает карьеру в профессии, которая традиционно была доступна только мужчинам. Когда я впервые сказала, что хочу заниматься фотографией и стать фотографом, was... на меня смотрели как на me, сумасшедшего. Меня спрашивали, kind of какое of будущее это тебе you? даст.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 Еще одно их начинание имеет далекий от международного масштаба. «Браунбэк» — это интернет-магазин, который доставляет товары hour, в Дубае в течение часа so круглосуточно. Это бокалеи, журналы, прокат фильмов. С момента открытия июля прошлого года мы обслужили около 7500 клиентов в Дубае. На наш сайт заходит 70 тысяч человек в неделю. Эти совершенно новые начинания идут вразрез с традиционным семейным бизнесом, строительством недвижимости. Предыдущие поколения следовали за семьей, без задавая вопросов и без колебаний. Мы, как второе поколение, отчаянно стремимся уйти of, of от стандартов, of, как от социальных of, стандартов, uh, так и от стандартов бизнеса. Мы хотим стать участниками международного сообщества. And we want to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 стал местом притяжения молодых амбициозных людей со всего света. Сюда их влекут перспективы и деньги. Здесь в одни so here, Я здесь живу. Здесь только одна uh, комната с here, и двумя тумбочками. There are two side комната меблированная, right, здесь у шкаф с одеждой и and холодильник. С боку ванная. Квартира обходится мне в 5500 в месяц, что примерно This равно 1800 uh, 50 канадских долларов. Да, yeah, примерно Vindor, Urao, 31 год. Он шесть лет проработал в фармацевтической промышленности в Канаде, а сейчас приехал в Дубай в поисках чего-то нового. Дома я оставил очень хорошую должность. И я я прохожу собеседование в секторе недвижимости sector, и проектирования, потому people. что там нужны люди. По-моему, с no точки зрения карьеры, сейчас в мире нет места, места right лучше, чем Дубай. Поэтому here. я здесь. People come here when they're single, they can take a chance, take a chance in their career and their professional life, and their personal life. here for two years, three years, go so they work very hard here, but yeah, It's amazing, it's extremely expensive. They're out and about meeting people at the same time. They realize they're going to go back to regular life. It is a heathenistic lifestyle. Это стиль жизни, Деньги — это одна сторона другая — Если вы не выглядите хорошо, то не uh, поддерживаете хорошую Видимо, сейчас пластическая here, хирургия looking. подобные вещи um, перемещаются Все привлекательно because выглядят. Пройдите по барам. Вы увидите, что все поддерживают хорошую форму, потому me. что настолько беспокоятся о своей внешности.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 visibly sick. People treat you, uh, uh, you, you a You go into the shopping malls, you go into the stores, and you're always the second to be to if there's a local, local I area, area, area, And, and was was the first to be you know, One time I was and basically the front, my table. And came said, can't be served before I am. And kind of moved me aside, and he sat down.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 That uh, there are certain ways of dressing that uh, our, are, are not suitable and говорит. contradicts with our religion, with our culture, and but it is there. Um, we feel sad that no one says anything about it.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 Это в политическое недопонимание или uh, недоразумение? Мы отложили этот проект до того момента, time, когда наш бизнес и наше имя смогут быть uh, могут быть представлены in на международной арене. Хотя для дубая Уолт доступ в США пока закрыт, компания работает в Ванкувере, где к ней недавно присоединился самый крупный застройщик Дубая – Эмар. Наша компания понимает, что нам нужно присутствовать cities, в крупнейших great городах, где есть возможность для масштабных проектов в недвижимости. Поэтому мы решили открыть наш первый офис в Ванкувере.